Здравствуйте, мир конфу, мир здоровья, мир хунгия. Мы приветствуем вас на нашем канале, и сегодня у нас встреча с красотой. Как можно по-другому назвать то, что увидите? Это просто супер. Каждый понимает, что такое красиво. Так вот занятие конфу и вучи это красиво. Как начинает двигаться красиво у него прекрасное здоровье красиво он говорит красиво благодаря чему благодаря правильным методикам мир фу работает с телом с дыханием с сознанием то что мы вам предлагаем это красиво как красиво то поле которое вы видите золотое поле я желаю, чтобы у вас в душе было так красиво, как вы сейчас видите. Я даже скажу, что это красиво. Мне даже хочется сказать, что красиво – это чудо. То, что вы сейчас видите, это не просто красиво, это чудо. Смотрите, какое поле. До бесконечности. Любоваться можно на этом месте до бесконечности. Красивое тело, вот основная задача занятий Кунг Фу Вучи. Красивое сознание, вот основная задача Кунг-фу Вучи. Триада тело, дыхание, сознание и все это красиво. Красивое тело, красивое дыхание, красивое сознание. Это цель занятия Мир Кунг-фу. Я желаю вам здоровья, радости, счастья. С вами Мир Кунг-фу и Мастер Шао. До встречи, друзья.